Он дал такое поручение правительству по итогам прошлогоднего заседания Совета по русскому языку. Создание комиссии в правительстве обсудили на заседании 6 августа. По словам Мишустина, комиссия займется выработкой концепции языковой политики государства, цель которой — сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире. Также она определит единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка и займется вопросом повышения уровня подготовки специалистов, в первую очередь тех, чья деятельность связана с профессиональным использованием русского языка.